Эссеек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. Инглиш. Хочу. Все. Знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатьюкс. Сегодня у нас урок номер 71. Его тема «Прямая и косвенная речь». Дорогие друзья, в этом формате мы с вами отработаем прямую и косвенную речь. Все предложения, которые написаны белыми буквами, вот здесь, это все прямая речь. Предложения, которые написаны желтыми буквами, это косвенная речь. Итак, посмотрим первое предложение. He said I am busy. He said I am busy. Буквально, как его перевести? Say, to say, это говорить. Говорить. Глагол здесь в прошедшем времени. Значит, предложение переведем так. He said, он сказал, I am busy. Я есть занятой, буквально. Он сказал, he said, I am busy. Я занят или я есть занятой. Это прямая речь. Он сказал, я занят. Вот и все. А как же будет э, трансформировать прямую речь в косвенную речь? Вот оно рядом написано. He said он сказал, что он был занят. He said, он сказал или говорил, что he was busy, что он был занят. Здесь происходит согласование времен прошедшем времени. Видите, здесь he said и здесь he said. Он говорил или он сказал. Здесь он был занят. А в прямой речи он сказал. I am busy. Я занят. Второе предложение. He said... Он сказал... I speak French. Я говорю по-французски. Или я говорю на французском. Он сказал, я говорю на французском. Это прямая речь. Косвенная речь будет. He said he spoke French говорить to speak в прошедшем времени spoke он говорил he said, что он разговаривает на французском или он сказал, что он говорит на французском he said, это прошедшее время said, он говорил что он spoke, разговаривал или тоже можно сказать «говорил на французском». А прямая речь «He said I speak French». Он сказал «Я говорю на французском». Следующее, третье предложение. «He said I have bought a car». Это прямая речь. «He said» – он сказал «I have bought a car». «Я купил автомобиль». Это настоящее время, перфектное время. I have bought образуется при помощи глагола have, иметь, и to buy глагола, и третья его форма, but. I have bought, и как, глагол неправильный, потому, потому берется третья форма. I have bought, и как, я купил автомобиль. А косвенная речь будет? Он говорил He said, что он He had bought a car Что он купил автомобиль Глагол have идет в прошедшем времени Had Had bought a car Давайте еще посмотрим это предложение He said I will buy a car Он говорил Я буду покупать автомобиль или я куплю автомобиль это прямая речь he said он сказал я куплю автомобиль или я буду покупать автомобиль а как превратить его в косвенную речь он сказал что он будет покупать автомобиль вот и все только здесь не ставится никаких что а просто he said he would buy car он сказал что он купит Автомобиль. Следующее предложение. She said... She said... Она сказала... Are you ready? Вы готовы? Прямая речь. She said... Are you ready? Вопросительное предложение. Как превратить косвенную речь? Косвенная речь уже не будет вопросительной. значит, превращаем прямую речь в косвенную. She asked. She asked. Она спросила меня. Asked. Спросила или попросила меня. She asked me. Она спросила меня. If I was ready. Был ли я готов? Был ли я готов? В прошедшем времени берется. Was ready. Was ready. Не забывайте, что надо ставить еще... If. Если, она спросила меня, был ли я готов, был ли я готов. If I was ready. И давайте наконец последнее предложение. They asked, они спросили или попросили. Вот have we bought, что мы купили. Вот have we bought, вот have что have we bought have Ставится перед местоимением «we», потому что вопросительное предложение. Что вы купили? Это перфектное время. Что вы купили? Настоящее время. Это прямая речь. Они спросили, что вы купили? Прямая речь. А косвенно как будет? Можно и передать эту мысль косвенной. Они спросили нас, что мы купили. They asked us. Они спросили нас. Вот. Вот что we, we had бот, что мы дорогие друзья наш урок близится к завершению кратко подытожим итак прямая и косвенная речь лучше всего это понять в сравнении например он сказал я занят это прямая речь. Он сказал, что он занят, это косвенная речь. Вот и все. Он сказал, что я занят, это косвенная речь. Он сказал, что я занят, это прямая речь. На этом наш урок, дорогие друзья, завершен. Я желаю вам всем успеха и удачи. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, делайте лайки. Всего вам доброго. Салон, so пока.